о полемике Бадью и Делюза, которые, некоторые думают, что вообще центральная полемика 20 века, которая отражается и в эстетических ходах, и с, примерно с аналогичных вещей э, начинался XX век. Это, ну, в нашей истории э, Ленин-Богданов, в истории там, второго интернационала-экономисты, Экономический марксизм, революционный марксизм ну, и так далее. Может быть, мы до этого как-то дойдем, но сначала разберем какие-то связывающие логические процедуры, или наоборот, развязывающие, потому что полемика имеет очень сложные логические следствия. Да, Филанкин пережить свой опыт чтения Березу. Да, в том числе. Закройте, пожалуйста, двери. Задача моего выступления будет, наверное, вычленить из всех тех безн смыслов, которые породительница два мыслителя за десятилетия работы те сущностные противоречия, которые тени, которых мы видим в сегодняшней и политической жизни и в культуре, и в культуре прошлого и вообще в, в, вот, в качестве небольшой преамбулы, мне кажется, что стоит немножко рассказать об их личных взаимоотношениях родил младше Березы на 12 лет и когда Де был уже звездой в Леонском университете, он читал лекции по спинозе, которые имели большой успех в определенных групп. Ободил был молодым маоистом, активистом. Тогда это было время, когда французские левые интеллектуалы окончательно разочаровались в советском проекте, особенно в сталинизме, когда стали скрываться разные подробности. И повернулись к маоизму. Вот. И это было время очень активного такого левого, левого активизма, и страсти кипели не на хитку. А Далес все его ровесники, буквально все из его, из его круга вступили в коммунистическую партию Франции. Да вступать туда не пожелал, под предлогом, что он не любит сидеть на собрании, что он скучный. Все эти разговоры но как мы видим в дальнейшем я думаю что это не вступление в коммунистическую партию связано с глубинными метафизическими основаниями того что он думал о том что такое философия что такое вообще существование вот далее долес пишет на да Бадью вместе со своими товарищами врываются на лекции долеза пытаются их сорвать Дерез к этому относится с юмором, не с Иронием, а с юмором с здоровым, до тех пор, пока они не подкладывают ему на стол пособия по самоубийству. Вот, Дерез это выводит из себя, и э, он осуществляет э, действия по предотвращению того, чтобы обойдиться со, со своими товарищами э, к ним э, приходили. Проходит несколько лет и Бадью, уже не студент, уже молодой философ пишет книгу, маленькую книгу об, об идеологии. Зелёса неожиданно на нее очень как, комплиментарно отзывается. Бадью пишет ему небольшую записочку. Далее наступает Митерановская Франция, такой официальный поворот налево. Бадью вместе со своими товарищами презирают весь этот поворот и оказываются в некотором игнорировании сообщества. В это, время, в это время Делюс пишет книгу «Складка», и Бадью абсолютно ей восхищен. Он пишет на нее большой комментарий, потом он проводит со своими студентами четыре семинара по складке. Потом ударился, соглашается отобедать с ветераном И Падиут абсолютно возмущается. Он считает, что это просто у него это вызывает, как, как он пишет в этой книге, презрение. Потом у них, они много лет и не видятся, у них завязывается такая странная переписка. Вот, переписка, которая шла почти до самой смерти Далета в 1995 году. Берез прервал эту переписку, сказал, он сжег все письма, все копии писем, они остались только у Бодью. и вот Дерез умирает в 1995 году, кончает с собой на фоне тяжелой болезни, рака легких и Бади пишет книгу о нем «Судьба, шума бытие», вот, шум, бытия". Я, собственно, когда начал читать эту книгу, потому что как бы, под, под таким впечатлением от э, прочитанных текстов этих авторов. Э, я думаю, что это книга разоблачения, некая, книга э, заочная полемика, такая, когда Дарис уже не может ответить, удобно, как бы он все но Бадье оказался, оказ, оказался как бы более благороден. Он написал очень, как мне кажется, это, в общем, это дифференц такой, философский, восторженный, в общем. Той, той философии, которая э, по некоторым принципиальным оппозициям очень близка Бадью и по некоторым принципиальным оппозициям, э, наоборот, э, против, э, им э, противоречит. Да. Еще забыл э, сказать, что Бадью написал статью под псевдонимом про Делеза в 60-й год, которая называлась «Фашизм картошки», в которой он обвинял э, Делеза в фашизме, разъясняя, что такое для Бадью фашизм. Фашист – это человек, который... Это абскурантист, это, это человек, который отрицает прогресс, а следовательно отрицает истину, отрицает, что бытие раскрывает свой смысл и что оно открывает свой смысл. То есть фашист это человек, который конфигурирует и так сознание и практику своего мышления, в котором эти истины как бы, оказываются неуделы. Вот это такое тоже принципиальное противоречие. Ну и Актуальность их противоречий, мне кажется, что сегодня на фоне поворота такого вот в философии можно услышать часто про спекулятивные повороты про то, что спекуля... спекулятивность снова, снова оказывается легитимирована и подспудно такие понятия, как истина, как утопия, они снова реабилитируются или, или могут быть реабилитированы, а эти понятия, они... У Бадью и у Делёза, они принципиально, особенно истины, да, особенно истинны. Вот я помню, что Ала на лекции одной что делать, она сказала, что, что некуда читать философские тексты. Вот действительно, с этим трудно не согласиться. И мне кажется, что читать некуда не только тексты по какой-то фундаментальной антологии, там, тексты Платона или ну, тексты э, э, французского, азийского, например. Но вообще-то некуда читать критическую философию, которая в некотором смысле вот, э, тех авторов, которые э, на слуху, потому что они в, в результате своего такого очень фундаментального, очень э, тонкого критического -то тарана оставляют человеческому сознанию очень такое какое-то как, маленькое поле для маневра в конечном итоге. Вот можно пробежаться по нескольким таким фамилиям. Например, вот Агандин предлагает там как альтернативу какие-то смутности, а любовной любой неопределенности, профанацию. Речь, некую новую речь, в которой не будет ни, ни сообщаемой. Жижик в одной из последних книг, которая называется о насилии, призывает учиться, учиться, еще раз учиться. То есть, как бы, Делать больше ничего. Пролетарская революция слета. Фуко предлагает стратегии частного постчеловеческого самосозидания. Бодрияра вообще как бы закрывает вопрос спектакль, кульминация спектакля, как бы зрители превратились в зомби или просто уже, например, полностью отъехали. Новая утопия, о которой мы сегодня встречаем в комментарной мысли, вот это Постгуманизм, трансгуманизм, да, они как бы удваивают еще больше эту невозможность а, Они, во-первых, нам говорят, что мы не там, где надо То есть, в, в принципе, мы не, не в утопии А во-вторых, мы и не там, где надо, чтобы оказаться там, где надо То есть мы как бы в двух смыслах, в общем-то, два повода для пессимизма Но Вот мне кажется, что Делес в этом смысле выгода от них отличается. Потому что вообще философия делза, она как бы, если бы не так вот старательно вникать, особенно в книге по, по антологии, это вот я вообще в своем, в своем докладе буду опираться главным образом на три книги, это различия повторения, логика смысла и книга о спинозе. Вот, де, де, де Лёз, он как бы предлагает все и сразу на самом деле. Вот. Потому что, если вот, например, хорошенько прочувствовать идею субстанции, субстанции, которую он заимствует у спинозы то когда вы читаете текст Делеза, и когда вы действительно как бы эмоционально и экзистенциально совпадаете с его концептами, то с миром действительно что-то -что -что происходит. Это, это очень ценно. Это действительно, В прямом смысле, когда нейроны головного мозга и частичка души а, а как бы переконфигурироваться через концепты э, биолеза, действительно с миром что-то э, происходит. Это э, невероятно, ценно у других э, мыслителей совсем не так, у, у Жижекаса, например, совсем не так. И у другого мыслителя об великого мыслителя об Мартина Хайдегера, о котором я скажу ниже, тоже э, не так. Это, он, конечно, замечательный. Вот. Да, и э, это свойство философии делюза, оно проистекает из того, что это э, философия бытия и основания. То есть это философия о том, что такое вообще существование в целом. Существование как существование. Э, вот. И именно таким образом поставив вопрос о делюзе, я, и вслед за Абадью и за его книгу «Шума бытия», как бы полемизирую с тем мейнстримовско-анархическим таким способом прочтения и даже мейнстримовско-постмодернистским прочтением философа Делза, какого то философа такого оптимистического философа становления конкретного э, иронии и э, альтернативной сложности. То есть это все есть, но, как мне кажется, именно понятии Аделза и. Действительно, столкнувшись с непрозрачностью многих его концептов и э, смысловых поворотов, для того, чтобы эту непрозрачность преодолеть, и, и действительно, это, эту систему стоит помыслить как систему о том, что же такое, как вопрос о том, что человек решает, что же такое существование в целом. При этом, очень, например, в логике смысла очень изящно и Осторожно прикрываясь тем, что это комментарий к Карловской Алисе. Некоторыми цитатами потреблю сказанное. Из логики смысла. Вот когда читаешь логику смысла, такие, вот, такие соображения, они как-то вытесняются. Как, как бы Создание их вытесняет, потому что кажется, это что-то неуместное. Но одно событие для всех событий. Один и тот же ликвид для того, что происходит, и для того, что высказывается. Одно и то же бытие для невозможного, возможного и реального. Из различий и повторения. Один единственный голос за тысячи голосов множества. Один единственный океан за все капли. Единый глаз бытия за всех сущих. Вот. И в этих цитатах мы слышим греческий гул, гул мысли о, еди о едином. Обытие как о едином, взывающее нас к промениду и, и к классическому спору в идеологии оплаты променид, в котором решается вопрос о том, есть ли единое или многое. Собственно, променид считал, что есть только единое, и написал два трактата. Трактат от Истинных о, о, о, том, о, собственно, о, о структуре едином, где есть такая фраза, очень очень скажем по фраза. Слушай, не меня, но логос, двоеточие, все едино. Вот. Это действительно фраза, которая э, концентрирует в себе как бы, некие такие... А, пройденные... Это гераклита, по Это Да, ну, может быть, может быть ошибка. Вот, и... Простите. Вот, и... через есть одно? А потом, а, а потом, интересно, что потом Парагнита пишет трактат о мнениях, где, собственно, излагает такое пифагорейство. И он говорит о том, что мы, мы как бы обречены существовать вне истины, да? то есть мы, мы обречены существовать в мире мнений. Вот интересно, что Дейлос более радикальный, радикальный в этом смысле, чем Парагнита, потому что он дает как бы мысль, по единым в целом. И мнение его не очень интересует, потому что мнение это, это не это симуляк. Но симуляк это тоже неплохо, о чем я скажу вот. И мало того, что бытие едино, принципиально едино, оно осуществляет свой смысл, захваченным своим смыслом через вечное возвращение. Вот. И без, без концепта личного возвращения, которое зависывает у Ницше, логику разжалования платонизма и разжалования концепта идеи понятия будет сложно. Вот. Вот а, еще одна от, от, от ну, цитата. Вот, концепция вот, вечного возвращения у них, она имеет однозначную какую-то интерпретацию? А я, а я скажу ниже. Нет, нет, нет. Я, я, я не скажу, в чем вечное возвращение. Это во время, это единое, которое манифестирует себя во времени. Вечность, спрессованная во время, через которую единое вращает свой смысл. Вот, а, значит, вот еще одна цитата. Именно единое возвращается и возвращается вечно. Но как единое может возвращаться? Оно может возвращаться, если мыслить его как самотождественность единое равно единое. А бытие является единым, потому что оно отождествляется только как нечто тождественное себе. И оно кольцеобразное или подобно сфере, потому что вследствие этой тождественности оно может только возвращаться. В такой концепции возвращение того же тождественность единого является принципом. Итак, Аделез говорит об ИТИ в смысле возвращения мысли о едином. А да. можно вмешаться. Есть очень хорошее объяснение у Миису. Единого он идет, ну, в, да. в Делзовском смысле он идет от кантовской вещи в себе. И там важно показать, что у нее нет определения, но у нее нет несуществования. существования. Да, и он, тогда да. оказывается, что. А, как бы делезовская единая это потенциальная возможность чего угодно то есть uh -huh. это то что является основанием для контингентности или то что там когда-то понималось как материализм материальность но не в смысле вульгарного материализма конкретных вещей, а в смысле потенциальности. Uh -huh. и, и эта потенциальность приходит как сложная, не обязательно логическая, но также аффектированная, там, не знаю, экологическая и так далее. Uh -huh. и, э... Но это для людей же актуального или актуального. Uh -huh. И возвращением тогда оказывается возвращение вот этой потенциальности всевозможности. Это не возвращение какого-то конкретного паттерна, не возвращение там, фундаменталистской истины, там, патриархата, власти и так далее, а возвращение того, что стирает вот это вот. даже есть производство нового, скорее, возвращения, собственно, в самой книге где он разбирает, что такое вечное возвращение, как можно понимать. Да, скорее, производство именно нового, как возможно нового. из, из чего? ну из, из... Из, из, из возвращения там, из повторения то же самое, тоже есть. <систит> нет, повторение это все-таки не новое, то что было. А вот, <систит> как новое? Не, нет, ну и так <систит> и получается как бы э, радикальное новое, возможно через как бы именно повторение, как ни странно. Там есть два повторения, внешнее и внутреннее. Для то, что ударился как раз не может быть никакого. внутреннее ну, это повторение как идеи, можно, как раз. а идея предстает... то есть такой немножко платонизм. Для того, что но это все новое, воплощение, как бы, это, это ну, в интерпретации ну, нет, ты Нет, нет, нет, нет, это будет не сказано сразу как вот, повторяли, повторяли. Нет, тут важно сказать, что это не плат, платоническая э, единая. Да, это никак не, да, да. не Эйдесы, это именно это, вот да, эта вот, да, не, вот э, вещь в себе, которая существует, но не, не, мы не имеем к ней э, предикатов. Да, единому Почему? нельзя приписать никаких предикатов, и в этом смысле она, конечно, оказывается открытым для э, таком как бы. Э, поводом для оптимизма, но как бы и поводом для, для пессимизма. Ну да, Бадью как раз смущает именно вот это единое, ему хочется э, вставить какой-то схематизм определения, ну то есть события. Ну часто мне приходится выступать защитникам Платона, я вообще не понимаю вот это. О отдельный разговор, но это то, люди пытаются понять Платона и дают свою интерпретацию. Часто она совпадает как бы близка э, к Платону. Часто нет, но, допустим, в данном конкретном случае я вот ни, ни, ни, никакой позиции Платона не вижу абсолютно. Вот то, что вы сказали про Мису, да, э, это так и должно быть, как иначе можно. А вот как раз об этом ну, сейчас... не, не, не не понимаете, не понимаете. Это чистая потенциальность то она, ну, скажем так, опять же, поздним языком, она не субстанциональна. Конечно, это, это не А просто... где у Платона написано, что, это, что едино субстанционально? Ведь э, смысл до написания э, знаменитого диалога Парменит в том, что э, и заключался, что Платон показал, как может существовать едино так, э, там, по В пику э, настоящему Пармениду, mm -hmm. да? Чтобы быть ее не едино в смысле э, применить да вот того. Это, ну, Платон... Там другая конструкция. Единое само по себе, разные да. случаи Платон рассматривает. Да? Единое существующее у него есть. Такое понятие, единое существующее. И потом появляется различие, время и многое. Вот логика Платона да, да. единая. Он рассматривает единое, нет единого. Ну вот невозможно о нем говорить, единое само по себе. Да? Потом появляется единое существующее, далее сразу же различие, категория различия, категория времени, иное и многое. Вот логика, параллельно. Да? А далее мы можем уже, каждый философ, эта логика, она понимать, она неубиваема. Ну как сказать, ну вот это Абсолютно вот, это, вот, вот, это, вот э, ну, этапа, ее... единое существующее, его как раз вот в обсуждаемой схеме нет. Нет единого как существующего, если оно вот, является таким потенциальным, если это чистая потенциальность. Нет единого существующего. Оно как бы существует в каком-то ну, другом смысле, если да. вообще об этом можно говорить так. Понимаете? Нет, оно, нет, нет, вот единое само по себе, вот оно не существует. А единое существующее, оно существует именно вот в смысле нашего бытия. В смысле нашего бытия существует единое существующее. Но как оно существует, это уже другой вопрос. Вот. Но это не то единое, которое само по себе. Так нет, то единое уже давно кончилось. Да. изначально было, а оно стало развиваться. То есть это принципиально не вещь сама по себе, там, не не нового. Картуски. Нет, просто единые и вот. они на самом деле просто одно и то, же, только в разных фазах. Нет, ну мое замечание, я хочу отнимать время, извини, пожалуйста, Сереж. <звы> ну, Одновременно они существовать не как так. раз да. следующий ход будет про то, как Делес, как бы будущим антиплатоником, опровергает платонизм и главное, его концепт истина. Вот. Потому что если есть единое, то истины нет. Это, как бы, это как бы очень важная мысль, которая исходит из главы Лоби Смысла, которая называется Нонсенс. Значит, дух. Итак, а а, а понятие истин удваивает эту философскую топику и вводит тр трансцендентное. Вводит а, неоднозначность на уровне предельных оснований. А в едином всякое различие, всякое экс эксклюзивистское исключение из мир сущего или идеи есть симулятор. И тут адреяра, если вот симуляторов, надо полностью э, забыть, это как бы никак не связано с тем, как адреяр понимает а симулятор. Потому что по аденозам, в принципе, в симуляторе, как в теканон, нет ничего плохого, потому что если бы не, не, не симулятор то ничего бы не было. Ремарку, вот да. прозрачной есть этого этого года, так вот там написано четвертый порядок симуляторов, и он прямо похож на ну быть, а, он да, как, мы мы как бы предмеченный делзовский симулятор да, как да, да, смешение да. разнородного ага. метанимия и так Итак, вот всякое различие внутри единого есть и симуляционная эманация бытия, симуляционная эманация виртуальности которые для сознания, которые в бытии содержатся, предстают как нонсенс. Нонсенс, потому что бытие это единое, а вот вам разрыв радикальные различия, и, и э, это как бы то, чего не, не, не должно быть. И, э, и это различие, это структура того, что называется называет дизъюнк, дизъюнктивным синтезом. Мы это обсуждали однажды на се, семинаре. То есть в том, виде, в том виде, в котором вещи различны и конфликтны для друга и для других сознаний, они различны. В том виде, в котором они принадлежат единому, они едины. И более того, именно единое в процессе своего становления по кругу вечного возвращения делает их различными. То есть дезинктивный синтез это связка единого отношения вещей и их, э, их общая структура. Таким образом, истина – это принципиально симулятор. Но это, это, не, это не значит, что, что ее нет. В каком-то смысле она есть, но только как псевдоним смысла. И такой смысл э, называется э, люди часто называют универсальным, учреждающим мир и учреждающим новое, только потому что он обладает такой вот э, судействием су, су э, нонсенсом. Убедительностью откровения. А, можно и, развести смысл и истину. А вот как раз в дальнейшем, да. Как раз, раз а, от предлагает место а, истины. А определение так невозможно? А, да, да. Mm, вот. А, вот а, второй принципиальный удар по истинным, это то, а, это то.. Такое более историчное расследование относительно того, что действительно истина всегда ставилась куда-то далеко, куда-то в потаенное недоступное место Почему так происходило? Потому что истина помещена в ход времени и она оказывается слабее времени Ускользание истины является ускользанием от времени Истина очень боится времени и все время выдумывает разные ухищрения и штуки, чтобы уклониться от его мощи а время ⁇ это то, в чем единое вращает себя по кругу вечного возвращения, оставляя складки. Единое как бы неуклюже и очень витально себя вращает и порождает то, что Белес называет складкой. Вообще складка ⁇ это такой огромный концепт. Целая книга посвящена складке. тут я коснусь только складки в смысле времени, в перспективе в философии Белеса о времени. А складка ⁇ это о внешнем, не внутреннем, прошедшем путем изгиба. То есть внутренность прошлого оказывается внешне пере, она перегибается через структуру той серии времени, которая, которая длится и предстает как и, и получается складка. В результате этой складки, серии и Становления смешиваются таким образом, что они порождают то, что опознается как новое или как истинное или как откровение. Но на самом деле это как бы монетное свойство бытия. То есть это, это не есть нечто радикальное и не есть некий разрыв. Что абсолютно противоположно у Бодю, это, это как раз... Разрыв, вот. То есть событие в Бадью и страху не одно и тоже? Да, я думаю, да, совершенно. Ну, а ну, вот, да, вот еще да. вопрос. А, ну, как бы сам механизм, зачем он у нас кротится? Mm -hmm. А потому что, а потому что, потому что такова э, структура... Ну, то есть, личного, вот, вот, ну, то есть типа, так и есть, а почему он нас не касается? Ну вот, вы, ну, вот если человек идет он по покачивается, оставляет какие-то душу его оставляют на снегу, какие-то следы там. Нет, вот, эти, нет, нет, нет. Нет, а если посмотреть, как бы, пролетарская революция, феминистская революция, это складки? То есть это то внешнее, которое завернуто в систему? потому что это, это скорее молекулярное событие. Да, молекулярное событие, вот у Делюза есть такое... Молекулярное событие без предпосылок и без последствий. Он может быть и складка. 1968 год он мыслит принципиально как пустую сингулярность, как некая циркуляция случайного, в котором случилось как одно. У этого нет ни тех предпосылок, ни тех последствий, которые заданы интенсивностью этой, этого внутреннего события. Вот это, как бы, тут вот, есть некоторая парадоксальность. Мне кажется, я помню картинку, где так вот форма выпячивается и заворачивается. Да? Вот эта граница смысла вдруг начинает, в нее начинает вдуваться. Чуждо, что в эту смысл... В... и образуется пузырь, который заворачивает ну, как бы структурную форму. Да? Как бы пролетарий продавливает норматив соци... социального устройства и оказывается внутри системы. Там вот такой рисуночек, ну типа граница смысла парадигмы, потом, значит, пузырь продавливается отсюда, еще стрелочка нарисована. Ну, то есть это как автоматическая уревная да? Вы знаете, складку он разбирает. Ну, это логическая а, форма, которая еще неизвестна, работает или нет. Вот. Это, это, это концепт good. очень универсальный, good. поэтому good. я его вот только вот в смысле философии времени привел вот В том, что вечное возвращение оставляет принципиальные складки. Но, ну, что это что? А, да, Но это сразу же заставляет вспомнить это самое китайцев, там код перемен. Он, Наверное, у него есть что-то? А вот, я не знаю, я существует? просто ничего не знаю Нет, но ну вот эти слабки, если ну. рассматривать как чисто временённую структура, они же должны как какой-то марфогенез Вот Ну да, интересно было бы разобраться но, ну, Может есть, быть, мы встретим марфогенез в физике, между прочим Не знаю Там... Просто само по себе вот. Тут секрет весь во времени. Потому что у нас только настоящие. Тут, по-моему, секрет в том, а, что это не должно это быть. С одной стороны, а прогресс. с другой стороны, у нас не хватает, но мы осознаем. Да, и так и а можно еще чуть-чуть. Это очень важно, мне кажется, вот насчет истины не, не повторите. Почему а, истина понятно Истина. Истинно перемеснее. Истина, истина это, это некая, эм, как он пишет в логике смысла, э, истина это референция собственного смысла. То есть э, истина это то, что э, принципиально раскалывает мир и, и, и то, что учреждает нечто новое, какую-то конфигурацию, которая на уровне предельных оснований э, принципиально противоречит. Как бы, Тождественное о себе, да? А, ну, ну и, и, и тождественное о себе, а все, во-первых, тождественное единому, соответственно, это уже не истина, вот, и во-вторых, э, этого в принципе... Да. почему же, если единого нет, как, как мы выясним? Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Мы, я сейчас говорю именно о делюзе, о делюзе единого. Поэтому, как бы, спорить с тем, оно есть или нет, это как бы... Да. Вот. А то есть для Дереза бытие абсолютно единое. Со соответственно, всякое различие внутри единого есть и симулятор. Это как бы различие, не настоящее на уровне предельных оснований, но настоящее на уровне чувственности, конкретности, Филиппи. мышления, отдельных индивидов, мнений. Ну, вот вот. Это как бы это и порождает структуру дезъюнктивного синтеза, в mm -hmm. котором они с одной стороны симуляционны, а с другой стороны существенны для для каких-то остановлений внутри ну, с... обытия. Малякра истинно... можно просто этого потому назвать, что внутренний Вот а Снимает противоречие. Кстати, вот это вот единое, оно точно так же противоречит. Поэтому да, все время да, единое... колбасюш. Единое про потому что это оно Это сейчас мы предлагаем диалектику, где есть противоречие негативное. Так а другими словами то же самое? Нет, да. диалектирный синтез там нет а -а -а. диалектики. Но он даже там только что сказал. Там есть как это, аналитика и подтверждение. Вот, симуляка – это и есть противоречие. Потому что если он не, не противоречив, он не симуляк. Вот ну это для нас, Но у него нет. противоречие там не дуальное, Он просто недостаточно основательный. А симулятор это эмпирическая реальность, которая может быть другой. И она вроде достаточная, все хорошо, но у нее нет вот этих базовых. У да, нас не получится никакого развития. Потому что за счет вот этой противоречивости происходит снять ну, противоречивость противоречивость время... между эмпиризмом и полной истиной абсолютной до... и ос... основанием а, и достаточным основанием ну, истина в каком-то да, каком каком смысле представляет как против. некое мгновенное согласование которое опять тоже снимает и снова переходит вот, на новый этап противоречия. Ну, снова, ну, ну это не диалектика, по диалектика. Я берусь, в принципе, Хуже, да. хуже да. ты сказал. Я тоже, ну, что диалектика, сказал, диалектика он предполагает э, разрушение... Да? <крыл> типа покруг. Не да, я да. а, да, против диалектики, и Вадиус это как раз уже критиковал, потому что диалектика предполагает... Э, как бы, Шаги, которые э, как бы, противоположны друг, друг другу, да, еще, что есть некий один э, виток, потом есть его э, снятие, да, как бы, э, синтез. А поскольку бытие принципиально едино, то этот э, процесс есть симулятор. Э, на самом деле все эти э, ходы они в дезъюктивном синтезе э, соединились соедини с, с точки зрения предельных оснований как одно. По, а, поэтому это принципиально не а, диалектика А, или перечень сказать, и, что они а... всегда в какую-то другую сторону не противоположный ход, а просто в другую, в третью, в четвертую то есть нет, нет такого движения шаг и противошаг а есть да. просто движение же... в сторону Есть какое-то движение вперед У нас все время много. Ну, понимаете, а как тут вперед? Ну так, это потому вперед. что у нас все то есть а, это логическая форма, которая отрицает достаточной оппозиции, которые уже установлены как оппозиции, и потом их снятие. Просто здесь не будут ни оппозиции, ни снятий. Да? Угу. То есть угу. вот, да, просто да, нужно да. вот эту вот штучку извлечь и посмотреть, какая другая машинка будет работать. Угу. Да, и вот, значит, ну, у Бадью, а мне очень нравится аргументация Делеза, но аргументация БАДю по. Реабилитация, естественно, не менее убедительная и классная. И вот, и, и, и, и, и, в пятой главе, да, теперь, значит, по поводу смысла. В пятой главе логика смысла Дрюс говорит о том, что когда я начинаю говорить, я уже помещен смысл. Я предполагаю, что смысл понят. Соответственно, раскручивая логику э, того, что я говорю дальше, я обречен на бесконечный регресс. На то, что каждое следующее предложение будет описывать смысл предыдущего, а тот предельный смысл, с которого я говорю, окажем, окажется всегда упущен. Но с другой же стороны, я всегда могу сделать смысл объектом следующего э, предложения и попытаться превозмочь эту логику языка и моего бессилия в нем. Попробую в этом, собственно, это сделать в связи разговора со смыслом. А смысл учреждается тем, что берется называет нонсенсом, то есть молекулярным событием без предпосылок. Событием, которое образуется на поверхности смеш смешений, страданий и отношений тела. Но сам смысл без телессен. Его почва а, те, а, при этом а, телесная. Смысл сочленять вещи и предложения существительные и глаголы. В то же время смысл хрупок и всегда может быть сметен своей причиной. Смысл бесстрастен и продуктивен. В то же время смысл обладает тем, что Дарес называть света звука непроницаемостью. Это значит, что смысл, будучи ядром самого себя, защищен от внешних влияний в той степени, в которой эти влияния бессильны подорвать его, его внутренность. Они могут, они могут его только снести. То есть любая коррекция смысла, есть, есть сметение смысла. Всякий раз, когда смысл деформируется или искажается, на самом деле он сметается. Он может быть либо целиком, как он есть, либо не быть. Смысл – это тонкая пленка на границе вещей и слов. Для сравнивается смысл с утренней дымкой над, над прерией. Также смысл появляется на поверхности вещей и, и предложений. Смысл безразличен к своей модальности. И вот это а, одно из самых важных. В качестве примера смысла Делеса приводит битву и раненого бойца, смертельно раненного бойца, который осуществляет какое-то движение, который ползет по полю битвы. И он оказывается вне, во-первых, вне того конфликта, которые происходили на поле вне битвы, вне страха, вне, вне героизма, вне доблести, вне всего. И, и, и собственно, вот этот вот раненый боец он концентрирует в себе смысл битвы. Все остальные предикаты и последствия битвы являются модальностями этого смысла. На уровне языка рост приводит такой пример, что сказать Бог есть или Бога нет – это... Совершенно один и, и тот же смысл, и совершенно одно и то же, потому что мы как бы по, по, поименовали какую-то сущность и только выразили свои к ней отношение. Вот. А спросить, что такое mm. смысл? Что? Смысл это Это главная а, проблема между Базией и Делсом. Да, смысл... То, что происшел Сергей, это. То, что вызывает бесконечное раздражение бодью и он пытается установить структуру смысла да действительно смысл я вот вы, вы знаете читая текст я это, я, я это по понял особенно хорошо как бы я вот э, визуально какую-то абстракцию да через яйники, визуальной абстракции есть некие вот серии становлений. Да? И, в общем, для Аделюза есть разница, но, допустим, для читателя можно представить, что нет разницы между телесными становлениями и становлениями языковыми или становлениями эмоций, темпераментов. И вот эти становления, они, они, они состоят из серий. И члены серии смешиваются с другими членами серии вне зависимости от логики, собственно, тех становлений, к которым принадлежатся серии. И в те э, моменты, когда эти члены смешиваются, их, их как бы взаимодействие порождает, что на их поверхности, не внутри них, а именно на их поверхности, возникает смысл. Но, опять же, это было бы слишком просто, потому что Дарьоз говорит о том, что смысл еще и порождается циркуляцией пустого места. Это пустое место еще, то есть по, по сериям становлений еще циркулирует некое пустое место, некий а, пустой повод, который является зачинанием для вот смысла или для сингулярности, или для событий. Все это псевдонимы от, от, от одного и того же с некими небольшими различиями, которые, а, которые конфигурируются вот в, в том, что Дерез постоянно как бы прокручивает аргументацию того, что, что такое смысл, и постоянно ее как бы, уточняет, поворачивает, называет разными именами, он вводит понятие в это событие, си, си, сингулярность, но читая тексты, понимаешь, что это как бы псевдонима одного и того же, что он пытается схватить. А пустой То, повод он... и складка, они не... как в как... X? Я так понял, что складка это не изменное следствие движения вечного возвращения в теле времени, а пустое место это, э, как будто, э, это, это, это то, у чего нет повода, но что само по себе создает повод. Вот у ваканы есть такой концепт объект А. Объект А это эм, Некое, это вот, например, пример то чем гений отличается от таланта. Как бы, как рационально трудно сказать, чем. Да? Но вот объект А, появляется пустое место и вот гений. Да? А как бы пустого места нет, а, а талант. Вот мне кажется, через это можно понять а, по пустое место. Но опять же, пустое место это только повод для зачинания смысла. Это еще не, не, не сам смысл. Еще Нужно еще смешение тел, нужно смешение членов серии, чтобы пустое место... Э Мне вот кажется, что вот, это, вот, вот эти все разговоры, они как-то легче, я не уверен, что полностью, но легче осмысливаются такими элементарными терминами, как знак и символ. Потому что смысл, вот как я себе объясняю смысл, Смысл – это то, что смысле. А что может быть смысле? В смысле может быть только другая мысль. Следовательно возникает вопрос: какие мысли бывают, или какие мысли нам интересны, или о каких мыслях мы что-то можем сказать? Вот мы что-то можем сказать либо о знаке, о мысли как значение, и о мысли как символе. А куда же мы? Вот дальше... этот солдат – это символ. Который ползет, и который символизирует собой всю битву. Ну, это вы знаете, символ, символ смысл, это всегда, это это всегда символ. репрезентация для другого. Он, он же говорит о том, что внутреннее для бытия. Вот помните, вот в войне и мире, когда Андрей ранили в ноги, да, он лежит, а там -то, то, что там вот, пишет. Я думаю, что это я сразу. Эту сцену. Мне кажется, что в этот момент, как раз таки, вот в «Андрее» в некотором смысле концентрируется смысл, да, вот как, как бы как -то смысл того, что происходило на предыдущих там, 10 страницах и на, на последующих. Ну Он, да, он, он спросить. Он, в чем смысл войны мира романа? И, Вера, роман? нет, и ну, мы, и нет, мы это, распишем нет. весь роман. Ну? Знак этих Нельзя сказать, что смысл — это взаимоотношения этих серий, которые пересекаются. Это результат, это результат взаимоотношений, потому что взаимоотношения серий может смысла и не породить. Тут должны совпасть некие циркуляции по пустому месту, удачные смешение тел. Циркуляции по пустому месту — это, по-моему, непонятно никому вообще. Тут можно обратиться к генезису этого понятия, потому что там стоит и Юм, и Лейбниц. Как бы при помощи лебница мы захватываем повторение и продавливаем его, проблематизируем. А при помощи Юма мы тогда с этим не пойми чем складкой начинаем работать. У нас это не пойми чем мы воспринимаем определенными перцептами у нас на это выскакивают какие-то схематизмы смысловых описаний или там, э, логические фрагменты. И вот мы их тогда э, окружаем, вот эту складку, и там начинается работа по подгонке и вытаскиванию из памяти различных способов адаптации. Э, вот это, ну, как бы При э, как, поглощении этого неизвестного. Это как бы юморские процедуры, каким образом э, в мозг, э, соотносятся вариативность перцептов и э, этих схем логических. Про мышление говорите, я, не, вот, идет, э, я вот же из всех вашего мышления. Очень действительно и, э, ценное замечание, но вот э, действительно всегда хочется ну, как бы конкретизировать и связаться со, со знакомым. Вот. Вот для меня чтение чтение Leuze, да, то есть э, действительно постоянно ты как бы, пытаешься э, с, как бы, прояснить генезис и, через, и понять через то, что ты уже знаешь, но когда количество прочитанных текстов накапливается, то ты уже связываешь концепты не с чем-то внешним, а скажете, с, с самим текстом, который в, в нем был, да, И возникает такая субъективная система, в которой как бы. На самом деле в каком-то смысле как бы, следует ни с чем другим. И конкретизировать больше, чем там конкретизировано, не нужно. Но я думаю, что это может такой эффект возникнуть только конечно при чтении именно как книги, а не в жанре как бы, вот, беседы. Вот. Поэтому всем читаю советую читать различные повторения о этом смысла. Вы, как бы, у вас начнутся интересные ментальные изменения. Мне кажется, вот, же да. вообще с них начинать и бессмысленно в обычном значении этого слова, потому что ну, Делёс э, пишет же для философов, ну, я ну, не как знаю, что это ну, для философов. Ну, вот мне кажется, для я молодежь я европейская. Ну, ну, нет, вопрос понимания же. И ну, какие как, как хайдер, хайдер писал для философ, то есть он уже понимал, что человек читал как бы густра какого-нибудь. Да? А, соответственно, Долес понимает, что уже вся фенология прочитана и освоена. А, Долес я просто... Ну, <смех> <смех> это, <смех> это, это, в это сложно поверить, и даже Делюзу. Потому что, собственно говоря, э, ну, как бы для меня Делюз — это как бы продолжение, просто ну, как бы развитие, проработка того, что сделал Хайдеггер. Вот, например, и, да, и Бадью здесь тоже Вот есть э, такая коротенькая вещь из того художественного творения, и там, буквально а, сос... да, да, да, и там буквально два соседних абзаца, но я так утрирую. Угу. Вот один абзац начал развивать Делюс, но ну, по крайней мере, с концепт складки и концепт разрыва, который вбрасывается в художественное творение, это, по-моему, очень близкие вещи, только в одном случае разрыв вбрасывает большую букву автор, а в другом случае разрыв ищется как бы в, в действительности. И, как бы, и, и превосходит ее. Да? А в другой абзац, там, где Хадигер говорит, каким образом мы как бы, схватываем мистию, один способ это как бы, в художественном творении, другой способ существенной жертвы, существенной жертвы. Третий способ это когда закладываются основы государства, еще один, когда мы встречаем сущее, которое уже есть сущее и существо. Ну, то есть, видимо, это любовь. И когда наука приходит к истине, она становится существенной философией. То есть, в принципе, в этом абзаце, если я что-то не пропустил, там есть матема, поэма. И, то есть, в, в этом абзаце есть вообще весь бадью. Матем, поэма. И, э, любовь и, и, и четвертая и политика и политика в этом абзаце есть вообще весь бадью и просто нужно было взять его и ну как бы, и, как бы да но чтобы это взять и пройти дальше нужно э, вот то что Делес называет смыслом то что появляется в складке то что как бы возникает в различии как повторение это все имена как бы, для одного и того же и, и способы мыслить Примерно одно и то же. Причем эти способы о во многом вот наметил Хайдегера, собственно говоря, их проработал. И вот ну, Делёс, например, понятий очень как бы, офигенно делает во второй главе повторение для себя, когда он да. говорит о синтезах пассивных. Ну, то есть, вот это, вот это то, что, то, что называют смыслом, это результат пассивных синтезов. Мы их вообще не схватываем. Бы, вот э, лучше всего э, ну потому что можно было начинать там с деконструкции читать ее ну как бы это все как бы это непонятно что там что дареда что лес, ну как бы ну это так можно запомнить это все но о чем это вообще как бы нереально не но Хайдеггер позволяет но тоже не без гуселя потому что нужен все-таки понятийный аппарат определенный нужно это куда-то еще наверное, эти его сугестивные э, вот настрои, напевы нужно все-таки чтобы они куда-то э, что-то набрасываешь, какую то конкретику. Но вот только вот в лекциях, вот как бы если считаете, как бы долгой, упорный, совсем, совсем, мне кажется, ну, как бы, ну, пов... ну, не то, что поверь, как бы с уважением и как бы, совсем серьезным. На, серьез, на полном серьезе читать хайдегерские лекции по веческой философии, то в какой-то момент как бы вот, в опыте возникнет выделение вот этих пассивных актов. А потом уже, когда читаешь Делезы, например, ты будешь понимать, о чем идет, собственно говоря, речь. Ну вот раз и про Хайдгера, значит, действительно, я вот хочу тоже сказать пару слов. Хайдегер, как один из наверное получается, трех великих мыслителей о бытии XX века, мне кажется, что Делес радикальнее. Хайдегер, Хайдегер очень зависим через феноменологию, феноменологию через аккантианство, именно вот от опыта. Вот о бытие от первого лица. И вот он говорит о том, что о бытие скрыто, да, о бытие находится в некотором не несобственном состоянии, Человека погружен в сущее, в недоузайн, в свединное бытие. Вот. Есть вот некая эманация бытия, некая эманация подлинности, дозайн, вот, присутствие. Да. Этот дозайн падает, то, то что он говорит в, в книге Бытие и время. Дозайн инициирован смертью, дозайн инициирован виной за смертность, за недосотворенность. И в этой связи там, животное оказывается более совершенным, чем человек, потому что оно досотворено, а человека как бы нет. И вот человек, чтобы избыть смертность, избыть вину за недосотвореность, погружается в досман, в то, что делают все. Но если он сохраняет некую самоотчетливость, то это, в принципе, ничего не спасает. И вот надо как бы обладать решимостью, надо обладать надо быть тем, кто может услышать зов обытия, да, все это замечательно, мне кажется, что это, в принципе, все так и есть, да. Можно в «Хитухайдике», <святых> <ходить>. его <святых> можно, конечно, читать <святых>, да. через консервативную риторику, но все-таки они один через другого просвечивают, потому что они говорят об одном и том же состоянии ну, современной онтологии без <святых> оснований. Другое дело, и Хайдекер это очень хорошо, другое дело, что он, это... ну, он, он существует в консервативный период, в период реакции против как бы, рисков. И он, конечно, все вот эти моральные, мире. нюансированные интерпретации у него чудовищно махровые, но при этом... Это все равно как бы первое такое подробное описание антологии без оснований с, с как бы пробрасыванием. А Что до... сказать рождение основания? Антология рождения оснований. Ну, это все равно. Основания. Главное, что он не пошел но, в метафизику но... оснований, власти и так далее. что да, да но он, он говорит, что оно как бы основание как бы нас покинули, потому что началось эра с Платона, с того, что вот, было вынесен бы некий не идеальный мечт, человек от него а от. Отсоединен, и он как бы считал себя философом второго начала, как будто второе на начало и бытие вернется. И... Но это начало... да, Нет, но начало это... не пойдет туда, в трансцендентные дали, да, оно да, да, он завернется. Да, да. То, да, то, да, то есть да. основания все равно не возникнут как внешние. Ну и потом еще небольшой шаг добавить до да, что этого начала тоже и не было, что все и началось с того, что никакого начала не было, и вот уже как бы мы спасли Хайд игра совсем. Да. Интересно, кстати, по поводу феноменологии, да, как, каким образом Делес разжаловывает феноменология. В принципе, и кантианство, и, фен, и феноменология по строгому делезианству оказывается просто уволена, они просто не Но интересно, что к Канту он относится с симпатией именно как, как, как изобретателю концептов, так как изобретателю понятий. А к, фен... а к феноменологии он довольно сердит, и в этом больше смысла он говорит о том, что вот этот вот интен... интенциональный акт, с которого начинается феноменологическое развертывание, оно само по себе как бы есть вот есть конгломерат целого ряда серий, и он не является чем-то чем-то э, субстанциональным и целым. Сам а в каком себе... это месте? Я это давно с... еще этот... По-моему, это... это в первой или книге, то ли шестая серия, то ли седьмая серия. Вот. Так это это... какие про какие есть? Это же да? чьей книги? Ну, да, а. ну, ну, да, да, что и традиционный акция сам по Мне себе равно, со состоит из, из, из целого ряда серий и то и то, что как бы. Ну, и то, что в себе концентрируют эти серии, это есть как бы, становление как бы, общих серий, а опыт в них ⁇ это тоже симулятор. То есть феноменологии и кантианство начинаются с опыта, соответственно, они начинаются с симулятора. То есть они не это а предельные основания. Есть же такая ага. тоже критика у голоса феномен, да ребята же, вот этого, первого такого, на чем все основано, вот на этом слушании себя, когда ты говоришь, что первый некий что-то. Очевидно, это феноменология, да, ну это самообнаружение, это, слушающие... Которое исключает что... вообще и... вопрос существования, оно уже давно внесено, соответственно... Это, собственно, да, ну вот это, собственно картезианский ход, потому что, что в время Декарта обрушивается да, вот, традиция, обрушивается как бы, бытие в целом и остается... Вот некая эманация э, сознания, вот. ну, э, то есть само по себе сознание как некая конститутивность. Вот. И, и, и с этого как бы раскручивается вся логика, в том числе современной философии. Делёс же принципиально спекулятивен, он говорит, что э, мышление э, начинается не с опыта, вообще от опыта надо отказываться вообще нормальному, э, э, оно а, начинается с того, что ты отдаешься бесчеловечной машине мысли. Ты отдаешься логосу, как бы сказала променить. В книге алфавит он говорит о том, что понять, что такое философия, это то же самое, что быть человеком, который сбил автобус. Не только человек, который сбил автобус, знает, что такое быть сбитым автобусом. То есть, у Далёза появляется такой предельный антидемократизм. И то есть, если у вас есть опыт, то у вас, у вас ничего нет. Вот. Ну, <соценно> опять же, то, значит, что вы прямо даже о, процитировали. Я не понял, <соценно> такой опыт мышления, то он есть или нет? А, да. А, Мышление, а, нет, нет, нет. нет. Мышление, кажется? в виду чувственный опыт, а, как бы, Импиризма. Из хаоса эмпиризма по Адельозе ничего как бы, хорошего в мысли не происходит. Что мы хотим извлекать? Опыт или мышление? вот Это же тоже вопрос. Мышление без мышления не бывает. Главная проблема, как ввести существование, которое является метафизической категорией самоданности, Uh -huh. и, и тогда нужно прежде всего отказаться от всех э, тех философских конструкций, которые начинают с самоданности существования, uh -huh. и тогда это существование вворачивается э, в мышление, а мышление вываливается с сугубо трансцентальной схемы и вваливается там, в существование эффекты. То есть э, трансцентальное имманентное слепание происходит и нарушает вот старую логическую и природную конвенцию. Откуда тут трансцендентальная возник? А, ну, потому что мышление обычно противопоставлено как противопоставлено существованию, как некая схема, высокая схема сознания, как, как модель. Там, не знаю ценности, но ну, собственно то, что называется трансцендентальной схемой, э, в, э, э, э, э, ну как чистой формой. Mm -hmm. То есть проблема, опять же, форма и материя, трансцендентные, э, трансцен... ну трансцендентные или э, там как бы нюанс э, э, Делес берет трансцендентное и монентное, потому что пытается переосмыслить трансцендентальное, в котором уже нет вот этого различия на существование и сознание. Но это дает, позволяет пересмотреть мышление не в терминах. Чистого сознания по гусарлю, а в терминах аффектация, политизация. Но ну, вообще нет же сознания, если нет, это индивидуальное поле, то, что там Артром немножко берется из раннего. Это следующая штука, но в сравнении с ранним Сартром, это не экзистенция, не абстрактные потоки там, света и чего-то, а вот это вот конфликтное соединение существования и... Так, так, почему конфликтное? В случае вы скорее снимаете вот конфликт и говорит, что это уже какое-то даже не сознание, а какое-то чистое знание. А я конфликтное, вот, потому понимает. что вот так А конфликтное, потому что сразу оказывается, что вы не тот кем себя видите и, и, и ваша вот форма самоочевидного существования встает под вопрос. А там уже нет этого даже представление там. Не, не надо ничего видеть, я уже так все знаю. Вот, именно вот это вот и начинается отправной точкой для запускания делза. Вот это убираете, и у вас получается замечательная такая пластичная форма повседневности. Ну, тела. Ну, да, да, да, тела. Нет, это неприятно, но это так. Но это неизбежно. Подожди, а можно про циркуляцию пустого места уточнить? Смотрите, если его нельзя прямо вот так вот определить, да, то можно сказать, что э, оно а, делает. Да? То есть если э, у нас серии сходятся, они не всегда создают вот это событие, а, а получается вот эта циркуляция пустого места, она является гарантией того, что, ну, не гарантия, она является причиной того, что вот это вот событие не гарантируемо, что в общем смысл может появиться, а может и не появиться. И, в общем, наверное, только в этом как бы, функция этого, этой циркуляции пустого места есть. Ну, или в чем-то еще. Да, да, да. И, и, если это так, то вопрос вот в чем. А, как мы отличим эту циркуляцию пустого места от, там, не знаю, прости Господи, благодати или еще чего-то. Да? То есть а, как мы. А, то есть, насколько я понимаю, если Бадю хочет выстроить какой-то схематизм, какие-то условия, событий, истины, события вообще, то ему, наверное, вот как раз не нравится этот момент, что нам неподконтрольно, мы не можем как бы предсказать, мы не можем каким-то образом гарантировать смысл. Нет? Мы не можем гарантировать смысл. Он говорит о том, что мысли – это бросать кости, это изучать сингулярности. Как бы, как, когда вы бросаете кости, у вас может быть 2-6, может 1-1, mm -hmm. может быть 6-6, да. Это принципиально недетерминированные факты. Вот. И тут он, я думаю, что он принципиально, как раз -то, тогда был подъем аналитической традиции и вот это все логики и языка, да, это то, к чему он относится с презрением, и, и Витгенштейна, кстати. Тоже, тоже он как бы он очень не любил Вергенштейна. Да, да. И он отзывался крайне не, не Да, он а, пытался показать эту свободу, эту принципиальную безграничность и не, непросчитываемость становления жизни а, через вот эти концепции. Это и, и была не... бы противоположность Делезы, вот эта вот попытка э, там такой вот философией, ну, создать, например, научный язык четкий совершенно однозначный такой, mm -hmm. чтобы вообще все смысла как бы фиксированы, чтобы вообще не было никакой двусмысленности. Ну, то, то, что пытались сделать там, в начале 20 века, вот такие абсолютно... Рационалисты? Ну, как они назывались-то, господин... А, ну, Рассел там, тоже, Эйнштейн ранее, вот, вот это вот говорите. их же идея. То есть да. нужно что многие проблемы... Ну, как вот говорил Генштейн, что философия это некоторая такая языковая болезнь из-за того, что вот язык он такой вот неоднозначный Что вот нужно создать научный язык, который будет совершенно четко фиксирован, gitu. То есть все будет, вот Каледрёза как раз это анти, антимысли, анти... Это нонсенс Ага Нонсенс Нет, нет как раз нонсенс здесь невозможен Я имею рю, я это не в виду не тот нонсенс Интересно, что Каледрёза о том, что он Да, раннего я так понимаю, что не знаком был с поздним, уже с вопросом. Сергей, давайте застрим вопрос разницы между Бадью и Белезом. у меня есть вопрос. Вот в той же, допустим, работе, листов художественного творения, там есть краткое определение истинных айпгера. Истина в самой себе есть неистина, это двоякое недопускание запрета. То есть, с одной стороны, что-то для нас открыто, а что-то. Сокрыто. Мы знаем это как сокрытие. Ну, например, мы знаем, что есть черная материя. Но что это такое, еще не очень хорошо знаем. А, а раньше вообще не знали. То есть то, что как бы раскрытое, не сокрытое, оно и заодно с собой тянет и сокрытое. Но есть то, что как бы не попадает как бы в, в границу сокрытого-раскрытого, это как вот та темная материя, которую раньше вообще ничего не знали и как бы понятия не имели. И как бы она вообще не бралась ни в какие, да, но то, что как бы есть не сокрыто, а есть как бы, там, светлая материя, как бы, и, э, тогда э, есть, э, с одной стороны, это материя, с другой стороны, когда мы начинаем ее, э, когда мы начинаем что-то изучать, какое-то явление, э, одно явление может загораживать другое, одно явление может подменять собой другое, э, то, что, э, псевдос, э, э, притворство сущего. И, соответственно, мы, когда э, какое-то делаем умозаключение, э, вы, как выписываем истину, мы э, должны понимать, что в этой истине скрыта и возможность того, что мы одно подменили другим, mm -hmm. что нашли какую-то закономерность как бы, не, не до конца. А, то есть закономерность есть, но при этом э, в ней еще что-то упаковано, допустим. Mm -hmm. э -э Тогда вопрос, с одной стороны, вот такие истины, когда одно там одно существо перестало притворяться, и у нас выстроилась какая-то картина, то, что происходит в случае события Бадью, которое очень похоже на, на резу. Ну, как бы когда Хайдер говорит про художественное творение, он говорит, что есть произведения, в которое вброшен разрыв. И... Но, соответственно, не все его видят. То есть надо также это произведение воспринимать как... То есть, это, конечно, приближает бытие, но далеко не все люди как бы, относятся к ним, как бы, не... проникают в него. У него есть хранители. И это очень похоже вот на концепцию как бы, события, его подвижности и верности события. Как бы развитие, опять-таки для меня, просто это, это, это, этого этого Бухайтер помнит вот этого разбора именно отношений к событию? Есть, есть. И... Нет, за него вообще как бы, две существенные вещи. Хранители, он использует слово хранители. не но... о том, что, как можно по-разному относиться к событию? Он, он говорит о том, что может произведение и быть забыто, и заброшено, и, и так далее. Или чтобы... в, в момент, когда оно происходит? Ну, он говорит, ну, я говорю сейчас на примере художественного творения, а там события как такого слова нет. Ну, Рейтнис, события, да, да, да. Да, да, да. ну так нет, так нет, вопрос в том, что хорошо, а с другой стороны, мы взяли концепцию истины. То есть она, она с одной стороны, брошено художественное творение или раскрыта в событии. Ну вот, то есть получается, что вообще, ну, поэтическое событие, да, поэт, э, сам того не неведая. Э, Вбрасывает в, в поэзию истину. У, него, у нее появляются ну, те, кто ее как бы схватывает, как бы, видит в этом произведении. То есть появляются последователи, хранители. Да? И потом, постфактум, эти хранители уже как бы раскручивают, ну, этому, если по бодю идем, они в, в, в, в, в, хранят верность этому событию, этого, этой истины, поэтической истины, допустим, или политической, или любовной, и э, являются апологетой в каком-то смысле, то есть находят для нее уже понятийные какие-то выражения, до да, и как бы и сами живут, соответственно, с ней. Но это же никак, вот в чем вопрос, в чем как бы, для меня непонятно. Но это никак не противоречит тому, что, э, как бы, говорит Деллёсов. Делес, собственно говоря, говорит, что мы можем эти истины, хотя он этим не пользуется, но там то, что вот я прочитал в этой книжке, он, он просто, наверное, исключает этот, это понятие своего языка, но в силу того, что мы сейчас только что проговорили, можно понять, почему он исключает. Потому что ему, ну, тут мне показалось, что ему и не нужно удерживать это понятие, вот как он все остальное уже выстроил. ему потому что у него и так есть и псевдосимулятор, и бы и так далее. Но, значит, еще раз, суммируя, у Бадью э, истина постсобытийна, а события происходят, как бы, без посредства вот, чистого мышления, бытия. А Делес говорит о том, что чистое бытие мышления возможно. И предлагает способы, как это делать. В принципе, а у Хайдегера и то, и другое как бы соседствует. Почему это противоречиво? Тут еще интересный момент, мне кажется, то, что объединяется с одной стороны Хайдегера и Бадью, а как бы Делеза наоборот отличает, что и у Бадью, и у Хайдегера есть такая вот идея, что вот есть какая-то вот обычная видимо, обывателю история, есть какая-то тайная история, ну или, не знаю, там, в, в которой вот, там, история бытия или история каких-то вот событий, да, таких да. прорывных, вот дает совершенно чужд вот такой вид, вид, такой взгляд на историю, такой такую вот двойной, что вот какая-то история общая, такая, угу. м -м, без бессобытийная, или какая-то скорее какая вот тайная бытийная, там, еще какая-то, которая иногда здесь прорывается каким-то образом. Вот. Бадью и Хайдгера здесь есть много общего. Отсюда вот эти дискуссии о том, что ну, чисто политические, то есть имеется в виду, что почему там для Хайдгера там 1933 год это такое важное событие. может ли в контексте Бадью быть объяснено, что это псевдособытия именно, а не настоящая там революция и так далее? Мне кажется, что событие это как бы фильтр и затычка на ну там, зов бытия, на возвращение единого. И оно используется для того, чтобы ввести, ну как бы вот, э, Хайдегером и Бадье, для того, чтобы ввести смысл. То есть ввести некую сцену, на которую потом будет работать смысловая сборка этого, новой реальности а для ну и потом здесь есть исторические различия потому что делез как бы боролся с моноязыком идеологии и вот в тот момент он боролся с лингвоцентризмом хедгер стоит в начале а Базью как бы уже после делеза поэтому они оба не чувствуют опасности подгонки э, под события потому что подогнаться под события можно э, допустить тоталитарную модель yep. и тогда получается очень интересная э, как бы неустойчивость и той и другой модели э, мы смотрим на делезы и мы видим что если э, событий на все время только э, складка возникает то, только как то что стирает тогда мы. Но неужели вот можно воспринимать как, как нюктурного философа? Нет, да? вот так надо. не в таком нет, смысле. Нет, ну вот только что это вот сейчас это объяснение из того, что он боится чего-то. То есть он как бы политический не совершает. Он поэтому. полагает, что решение де слишком радикально, что смысл таким образом не будет устанавливаться и не будет контролироваться, если к смыслу относиться. Негативно, ну или почти Это, там что, негативно, что? да, то есть нет механизма его удержания. А, и, по и в принципе... по а? По поводу а? механизма удержания, я думаю, что внутри ну, белеза есть механизм удержания смысла, потому что человек тут пользуется спинозой. А, мудрый человек, который понимает смысл бытия, человек, который понимает, что бытие захвачено своим собственным смыслом, а бытие единое ⁇ это некое идеальное событие, это самый идеальный смысл. И это тоже, как бы, он имеет ту же структуру, что и все остальные смыслы. И его различия, которые он порождает, это его модальности его смысла. Соответственно, всякий смысл внутри бытия есть модальность идеального смысла бытия. Так вот, если человек осознает захваченность бытия собственным смыслом, то этот смысл есть становление, размножение становлений, отношений. И человек должен действовать так, чтобы отношений и становлений в мире становилось больше. Потому что в этом есть смысл Субстанции спинозы И опосредованно единого У Делеза Соответственно, если смысл к, Действительно, он становится двойственным В том смысле, что да, у него Слабая, как бы, слабая Основа, потому что Он относится к единому но, но с другой стороны, этот смысл Если он способствует тому, чтобы Отношений и становления серии в мире Становилось больше, то, то Это как раз способствует потому что чтобы его отставить вот и сам долес вот если посмотреть на, на его жизнь он особенно ни в какие движухи как бы, активно не вступал но, как но статьи то писал на самом деле и публично выступал его вот, например там и против палестинцев и, против да, да за нет он был против палестинцев за нет, нет, нет. Он кто был замуж, как нет. Ой, да, да, да. да он был... помог он... да. Наоборот, его же обвиняли, что да, он якобы да, Да-да-да, против Израиля, да-да-да. Вот, а, то есть, но, а, то есть, вот, а, да, возникает такая мучительная двойственность, что, с одной стороны, как бы, мы помещены в... внутри имманентного бога психотика, который постоянно размножает различия, но понимает, что эти различия для него ничего не значат. Соответственно, и мы как бы, находимся в некотором парадоксальной ситуации, да, что как бы, различия да, становлений ⁇ это смысл э, психотического смысла единого. Соответственно, мы должны к этому психотическому смыслу как бы, отнестись как И действительно это довольно серьезные как бы, вещи. И, и в этом смысле куда более ясен. Э, и ангеличен, я бы даже сказал. А почему ничего? Не понятно. Ангелич. А ну, вот я сейчас вот как раз я хочу по поводу Бадью, да, для того чтобы понять концепцию, смысл у тут нужно провести некоторые математические подробности, потому что для Бадю антология ⁇ это математика. И он, и он как платоник говорит о том, что именно с Платона началось поэти... закончилось поэтическое бытие мысли до, до Сократиков, и Платон вводит математику. А вот там, кстати, от себя добавлю, когда Платон умирает, то Афинская академия начинает руководить человек по имени ксенократа, который говорит вообще, что идеи это число. Вот. То есть у математической зависимости Бадью есть очень серьезные тоже греческие корни. И вот Бадью пользуется математикой 20 века, а именно математиком Кантером, который актуализировал, который ввел новое понимание бесконечности и собственно теория множества. Теория множества говорит о том, что вот есть как бы множества, в них есть в одних большее количество элементов, в других меньшее количество элементов. А есть вот это бесконечные множества. Вот. Но есть такие, есть такие бесконечные множества, в которых существуют такие множества, которые тоже оказываются бесконечными но в некоторых бесконечных множествах множество оконечное, то есть получается градация бесконечности. То есть, то есть раньше до кантера бесконечности она была принципиально одно, что вот есть как бы один, да, минус один, минус два, а есть как бы бесконечный счет уходящий за горизонт. И вот кантер он делит эти бесконечности и говорит, что есть такие множества, в которых подмножество которых оказываются бесконечными. А в других множество, подмножество под конечно. Но само по себе это множество, которое их составляет, оно бесконечно. И вот обадил, говоря о том, что да, вся антология, вся, все учения, как бы сказать, о мире, это, это, это все идеология, потому что они отданы практическому смыслу. А нужно как бы слушать именно математику, потому что математика максимально далека от практического смысла, она есть некое вот письмо о бытия, некое вот реальное, можно вспомнить, лакановское. И когда это письмо бытия проявляет себя, когда оно себя манифестирует в мире, это и есть приход того, что он называет истиной, и того, что учреждается с событием. И когда то, что казалось одним, оказывается там два или больше. Когда единица, когда, когда вот член множества по кантору оказывается не ограниченным, а тоже бесконечным. И в этом смысле человечество оказывается функцией для прояснения бесконечности, для, точнее множества бесконечностей. А сами Множество на уровне антическом, на уровне сущего, это четыре процедуры, четыре области человеческой жизни, это политика, любовь, наука и искусство. Вот, собственно, в этих четырех процедурах единица может разделиться и то, что оказалось единым, оказывается многим. И тут есть вот там заделок для фундаментализма, который, собственно, вообще отстаивает бою во многих текстах, потому что явление истины, явление вот этого бесконечности на уровне антическом, оно как бы очень травматично для тех множества, которые сложились. Это разрыв. Соответственно, Поскольку человечество – это функция для прояснения письма бытия и смысла бытия, для его раскрытия, то каждый человек, на самом деле, оказывается причастен к смыслу. И в этом смысле Бадье принципиально демократичен, вот, в отличие от Делеза. Как-то хочется а... немножко переформулировать. Почему? А потому что для а Делеза человека, зависит? который к смыслу, который причастен к мышлению, это человек, который отказывается от опыта и отдается бесчеловечной машине. Вот он отдается туда, куда его Хюбрис уносит. А по бодиу всякий человек может быть причастен к процедурам множественности, к процедурам раскрытия с самого себя, потому что в принципе все так или иначе погружены в те все деятельности, о которых я сказал. И в принципе, Но тут уже вопрос, как человек с этим поступит, с этой негативностью, с этой травматизацией раскрытия бытия. Если он через нее не субъективируется, если он не вступает в ее лойку, а ей наоборот мешать, то в принципе, чтобы этой логике не мешать, он может быть уничтожен. И это как бы тут политически Открытие для фундаментализма действительно появляется, что действительно есть некая вот то, что он говорит, насильственная диалектика политического террора, что есть те функции, то человечество, которое, которое мешает раскрытию смысла бытия. Вот. И вот как раз на днях вышла книжка ⁇ Нападию ⁇ во Франции новая. Про, а, про Петербургскую, про Петроград и про Шанхай, про Дверь революции, надеюсь, она у нас и появится, и мы ну, по читаем ее, да? апологию, вот, собственно, фундамериста, вот таким образом как бы, Вадил, Алью... а, да, и он говорит о том, что истинно это то, что не должно появляться, это как бы не недетерминированный факт тоже, но ее появление задано логикой этого мира. То есть в ней тоже есть такая двойственность. Это то, чего не должно быть, но что происходит. Вот, письмо бытия, вот это темное, математическое, не, не имеющее отношение ни к чему, конкретному письму, вдруг обнаруживает себя и как бы прорывает всю логику сущего и а, ту логику, в которой сложились в нем нам стабильные э, обмножить. С того, Может, оттуда за оттуда того оттуда? что вы сказали, да, можно, э, немножко сблизили позиции э, Бадю и Дезы. Можно да. гипотезу выдвинуть. Относить, почему для Бадю только события, как, бы, как носители истины, угу. а для, для, для Делеза истина. Ну, мы не можем пользоваться, потому что он сам не пользовался, но события смысла возможно и как, как интеллектуальная мыслительная деятельность. Но получается, что, ну, допустим, возьмем поэзию как событие. Поэзия – это не поэзия вообще, поэзия – это чья-то поэзия. Поэзия – это поэт. То есть для поэта... вот, с этим принципиально, не согласен. Ну, он... Поэзия – это процесс, в который произойдет конфигурация, а конкретные сознания в этих конфигурациях участвуют. То есть есть принципиальный процесс, который приоритетнее в онкологическом смысле сознанием. А сознание это то, это те, ну, я как это, бы, сказать. Я не хотел а, сказать, что агенты, которые творческие а, сейчас не не идет о творческом арте поэта. Mm -hmm. речь, ну, и речь идет о об определенной поэзии, не о поэзии вообще, не, mm -hmm. об, не обо всем а о всем массиве. Ну, например, он приводит сыла, как бы, Бадью сам. Как бы. А, это тоже интересная тема, да. Действительно. Бадю говорит о том, что, начиная с критической философии то мысль о бытии была утеряна. И она была отдана на как бы аутсорсинг поэтам. И вот есть шесть поэтов, она называется шесть очень тонко, глубоко и замечательно их разбирается в книге Века и в книге. Манифест философии, в Манифесте философии он говорит про шесть поэтов, а в книге «Век» он добавляет еще одного поэта, замечательного советского поэта, Геннадия Айги вот. и Мандельштама. И он говорит о, о том, что вот эта вот метапозиция трансцендирования из индивидуального существования, она вот именно репрезентуется поэтией, сначала Гёльдерлином, потом Аббаларме, потом Песло, потом Мандельштамом, Целленом. И, э, завершает да и собственно, ID завершает ну, так, так а, вот, в это место можно да. дальше мысли повести. Потому что, да, то есть вот эти, эти поэты, они не являются мыслителями, в смысле, угу. по Паделезу. Они угу. для них истинно раскрылась они как бы ей захвачены. Да, да, да, да. Они ей захвачены, и она через них говорит. Угу. Они сами являются таким просветом таким коридором через который идет истина и как бы они ее очередь, воплощают да. ну они ее не выдумывают они ее как бы транслируют как бы независимо от себя и ну просто там интересно по поводу а что тогда здесь истина потому что вот в, в этом веке бадью приводит пример что вот как можно осмыслить не знаю там период сталина и говорит что вот угу. есть два поэта и что нужно как бы одновременно помыслить э, через них с одной стороны это там Мандельштамм через еще два стихотворения одно это стихотворение Мандельштама вот известно это... взгляд, да, да. другое это суперхвалебное стихотворение про Сталина Поли Элюара где он говорит, что вот нужно феномен как бы, удерживать сразу вот дв два этих стихотворения и как бы мыслить их вместе, а они то тоже получается такая интересная, что здесь тогда будет ну, Какой-то истины или еще чем а, Ну, тут, тут, тут, тут вы, вы просто говорите о том, что дать какую-то истину о прошлом, вот, а для Вадю истины предстояние не истина о прошлом. Истина – это то, что это процесс, который был запущен, с, с которым уже ничего не, нельзя сделать, потому что он уже запущен, и ты уже как бы выбираешь свой модус к нему. ты к нему как, как относишься? Ты к нему вступаешь, или ты его игнорируешь, если не, ты эти как-то Получается, что... что и Мандельштам и Ильар они воспределили как события, но просто совершенно по-разному отреагировали. Но он говорит, что для того, чтобы помыслить феномен ставинизма в целостности, нужно как бы удерживать оба эти взгляда вместе, а не как бы один из них убирает. То его. есть истина в да, том, что это... ситуация учреждается, они оба учреждают ситуацию, да. внутри которой можно мыслить. И, и как бы удерживая, удерживая эту ситуацию в мы, мышлении, тут как бы важно, что, во-первых, реальность учреждается, да? он берет эту идею из математики, потому что ну, вот эти, пифагорейская традиция, матема, это способ не подслушать чью-то истину, а утвердить свою. Да? Соответственно, вот этот операциональный момент он проводит через математику и приводит уже в 20 веке там, через э, форсинг, аксиоматику. То есть оказывается, что э, реальность и онтологию можно учреждать, а не созерцать. И, и тогда... Э, он вводит вот этот спекуля... через это входит его спекулятивный момент, что можно ее, поскольку ему непонятно как, то есть нет такой реальности, которая естественно воспринимается, да, поэтому она производится спекулятивным способом, поэтическим способом и так далее. И значит мы отрываемся от классики полностью. И тогда перед нами проблема, каким образом нам э, сделать эффектное действие. Да? Вот эта реальность, она будет засасывать нас в глубину, как у Делиоза, и тогда неизвестно, что получится. Там Хватит ли мостков, чтобы через эту тему пройти? Да? Не получится ли общество индивидуального роскошного потребления для одних и обесточенности для других? И вот как бы в критике, там э, в критике, не знаю, Альтюсера, Фуко, там э, идет такая необходимость изобретения мостков. И мне кажется, что Бадью занимается тем же самым, как бы после Альтюсера, только теперь мостками будут не, э, не социальные институты, которые борются между собой, как у Альтюсера, а теория как бы новой истины. Или теория, ну, просто, там, да, кажется, там -то север, куда, то, что может лежать Батюс Хайдге, но там как раз теряется, ну, поскольку вот говорилось, о том, что есть критика такого эмпиризма, теряется как раз вот реальная история, потому что, как мне кажется, в чем, ну, то есть мы посмотрим последние дискуссии о Хайдге, в таком политическом контексте, там, черные тетради, в вот политическом, вот. а? политическом контексте. Ну и политическом. политическом. Нет, ну, и политическом именно, то, что нельзя многие какие-то очень даже отвлеченные концепты понять без включенности в какой-то политический контекст, идеологический и так далее. И что э, такое вот мышление, э, как вот у Кайдегера, что вот есть какая-то <клышко> история, есть истинная история бытия, или как у Бадью, то что люди это скорее. Как это было сказано? Функция. Функция, да, вот от там письма бытия, э, то единственно получается, что вот, как вот ты был тот сборник по поводу комментариев в черных тетрадях, где показывается какое значение для вот такого типа мышления для Хайдеггера, какую роль играет, например, в его э, ну, неоправдании, скажем так, полного невнимания э, к каким-то вот событиям в мировой войны, там Холокосту и так далее, Потому что если вчитываться вот в то, что он говорит, то получается, что в этом никто не виноват, а...